Сегодня я вам хочу показать деток, выращенных на черенках орхидеи. Вы помните эту эпопею по выращиванию деток вот в феврале следующего года, будет два года с начала эксперимента. И что мы имеем на сегодняшний день? Из нескольких черенков, поставленных на выращивание. В живых осталось две детки. Это была отсажена уже давно. За время самостоятельной жизни вырос только вот один листочек. Вот эта детка была отсажена месяц назад. И тоже. Вот, листик начал расти. Еще была маленькая детка наверху этого цветоносика, череночка. Я ее отсадила с одним корешком. Но вот сегодня я увидела, что детка пропадает. Считайте, пропала. Я ее выбрасываю. Результаты, как видите, не особо впечатляющие. Конечно, возможно вырастить деток из Сейчас я уже начала подкармливать этих эти детки. Они у меня находятся под искусственным освещением и потихонечку развиваются. Но это очень длительный, не всегда благополучный исход этого эксперимента и проще если есть возможность вырастить детку просто на цветоносе или на стволе орхидеи вот эта детка появилась намного позже в июле месяце она только начала расти. Сегодня декабрь, она уже более месяца как отсажена. Да, в октябре месяце она отсажена. Конечно, она пока вот только-только здесь выпустила листик. Не сильно развивается, не видно особых изменений. Но все-таки уже, видите, какая большая у нее. Вот этот один листик уже выше, более 10 сантиметров. А здесь вся детка, вся вот это вот расстояние 9 сантиметров. Ну, вот такие результаты. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.